Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и я переезжаю в Питер. По традиции сразу оговоримся, нет, не из-за бабы. В северную столицу тянет меня работа. Ну и сторожилы моего канала тут же моментально догадаются, какая именно компания, поэтому чушило в мешке-то эти, ребят зовут солдат удачи. Я, конечно, понимаю, что сейчас у вас вопросов намного больше, чем я могу в часовое видео ответов уместить, поэтому давайте пройдемся по главным основным, а остальное обсудим уже в комментариях. Первое. Как блогер и автор-исполнитель я нихуя не закончился. Это не значит, что я переезжаю в Питер и начинаю заниматься коммерческой хуйней. Дело в том, что за крайние 10 лет в Москве творческих коллективов единомышленников, которые могут на передний план выставить что-то мудрое, доброе, вечное, а коммерческую составляющую задвинуть на задний план, мне встретилось по пальцам одной руки пересчитать. Это был коллектив товарищей единомышленников автопрофи, где мы делали очень крутой блог о дрифте. Это школа казачьего ножевого боя, где я полтора года сначала сам занимался бесплатно, а потом два с половиной года сверху бесплатно преподавал. И вот, наконец, повстречались мы с солдатом удачи. Так что будьте спокойны, впаривать я вам ничего не буду. Не для того я еблом торговал три года, чтобы потом это разом все обесценить. Второе. Школа КНБ «Апрелевка» продолжит свое существование в формате понедельник, среда, пятница, 8.30, на площадке по адресу город «Апрелевка», парковая, 11, корпус 1. Тренировки будет проводить мой верный товарищ и хороший инструктор Сергей Александрович. Крайние полтора месяца нам помогает по части рукопашки Андрей Владимирович. Приходите, познакомьтесь с этими замечательными людьми, поверьте, я с абсолютно спокойной душой. Оставляю на них свой филиал. Вытянут, не сомневаюсь. Третье. Школа казачьего ножевого боя в Москве продолжает свои тренировки. Каждое воскресенье сбор народов 13.00 в зала метро алма Приходите, занимайтесь, все в Москве по-прежнему. Сильных инструкторов там более чем достаточно. Если вы, может быть, не взначай думали, что школа целая меня одного такого охуенного воспитала, приходите, приятно обломайтесь. Бойцы там сейчас ого-го. Все те, кого эта новость огорошила и сейчас испытывают колоссальные нравственные страдания морального характера из-за того, что я типа ябываю, там всех кидаю, не кисните, ребят. Во-первых, земля круглая, а во-вторых, не на Колыму сваливаю, хотя мне что, я же на Колыме родился. Ну, в любом случае, все средства связи остаются в том же самом рабочем состоянии, пишите, звоните, буду рад. Ну и сами понимаете, один переезд равен двум пожарам, и на новом месте мне придется некоторое время обживаться. А поскольку через две недели у меня день рождения, я сразу по нашей доброй традиции оставляю реквизиты карточки, по которым я можно поздравить, поддержать и пожелать успехов в новом месте. Ну и само собой в Питере я организую еще одно отделение школы казачьего ножевого убоя. Ориентировочно это будет в Красногвардейском районе, потому что мне нужна пешая доступность. Я убежденный пешеход. Ну а там как попрет, поживем увидим. До новых встреч в Питере! нас нет? Горит невиданный рассвет. Где нас нет? Море и рубиновый закат. Где нас нет? Лезь, как молокитовый браслет. Где нас нет? На лебединых островах. Где нас нет? Услышь меня и вытащи из